Всем привет, друзья, с вами Макс Риск, 17 серия, игра Brawl Stars на китайском, на японском, да на что угодно, обновление вышло, так Гел есть, смотрите, вот эм... Эм... Как там тебя, Кольт? Он говорил, пиу, пиу пиу Сейчас, сейчас я покручу Подожди Да блин в общем, он говорил, пил, пью, пью пью. Вы это когда-то нибудь слышали? Вроде бы вы не слышали. Давайте послышим, как он говорит. Yes. Time for Готов. В общем, он когда-то говорил, пил, пил, В общем-то, это уже не суть. Угу. Ух ты, ух ты. Скоро у нас будет еще один стычок. Давайте посмотрим. Ух ты, Спраут. Говорят, бери спраута. Знаете, я бы хотел эльприм взять. Но я хотел бы новый скин. А, блин, нет скина еще Напишите в комментариях, где мне добыть скин. это сейчас так там посмотрим. Угу, нашел скин. Нашел 39 геймассов. А, я бы тут, конечно, бы купила 30 геймассов на этот скин. Ну, я могу его бесплатно получить. Ну и ладно. У меня есть 6 скин на шели. Ну что, Шериприм, покажи себя. В общем, э, вот такое вот обновление. Пью, пью, пью. Когда будет обновление, то на канале, конечно, и видеоролик. Так, это канал Макс Риск Брау Старс хэштег 17 серия э, по игре Макс Брау Старс. Stars, мультики нет, не мультики. Брау Старс нет, тоже конечно можно назвать мультиками. В общем, Брау Старс китайский Брау Старс или японский. То и то можно. Давай, давай. Стреляй, гонь, гон делай, хона. Блин. меня вырубли. В общем, какая суть? Набрать кубки, да, до бесконечности. И.. Заснять ролик. она Не ожидал. Вырубай всех, врубай, врубай. все Я уже все устал вырубать всех. Ну, в общем, не приму очень прикольный персонаж. Нам сказать, там 10-9к собрать, точнее по пвп так что мы можем это сделать блин только вот их слишком много <laughs> они всех убивают кстати чувак проснись давай нам еще 9к нужно брать там по урону по моему это японский язык откуда я могу знать друзья вот тюнга там там сонс вот это я немножко знаю там привет знаю. но я же не изучал мне как то уже не интересно блин дайте мне такого персонажа в общем бегите, сохраняйте свое здоровье. Блин, почему-то умер, а? Мы что только проиграл? Сами на аудио, Хуана. А так что делать? Сам не знаю. Давай, давай, ну хоть раз сделай хоть что-нибудь. Хуана. Бам! <свык> у всех, отлично. Прячемся, давай-ка. Хоть возможно нам повезет. Как он приму Не, ну такой себе, я бы взял снова Биби, потому что она японская, она похожа на всех очень идеально. Так, так, ага. Не успеешь, чувак. Не, не, не, не, нет, не успеешь. Они такие. Я пойду за ним, а ты сюда пойди. Окей, окей. Не, нет, мы записываем ролик. Лучше вам не мешаться. Так, мне на это долго собирать, если честно. Так, или прям хорошо, но у нас тут гео есть, но он уже скучный, мы уже попробовали, ссылочка буду в описании на прошлый видеоролики, посмотрите, битый готов, да, ну биби нормально, кстати, есть у нас видеоролик на этом канале Старс как получить <соценно> топовый скин на в общем, способ, <соценно> не знаю даже, э -э да, это конкурс нужно сделать на него, Конечно, надо поставить дизлайки, но когда-то, и возможно, у меня будет такая возможность, я сделал конкурс. Если хотите конкурс на скин, там, браустер, сам лучший, это, наверное, скин. может покупать за звездные силы скины. А если уж нет, то придется на конкурс там закупать. В общем, если хотите себе такую идейку, то э, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях. Ого, конкурс, чтобы я заметил, только не один человек, так будет очень мало. Ну, к примеру, до 100, что ли, вот так уже будет прикольнее. 100, 100 этих вот людей, персонажей, которые хотят выиграть, это будет вообще четко. Тогда я сделаю, а так не хочу делать на двух человек, ему, ему, 50 на 50, так нечестно. Лучше на 0,1%, как лотерея. То игры, то ты молодец, да? Да, я когда в конкурсах тоже участвовал, но мне не нравилось, потому что это не мое было. Я всегда проиграл, <laughs> так что мне не везло. Мне всегда было 0-0-0. А у вас есть 0-0-1%. Так что все в ваших руках. Так, сейчас я не гиномайку где, да? Ну, блин, Би, а почему ты пошел за мной? А? Так что неинтересно. Давай, тащи, тащи всех. Так, заберу каян. Не уйду. А френ такой, эй, делать? Стой, стоять. Так, заберу последним и уйду снова. Там вообще безумие, какое там. Давай, Биа, давай, умирай. Нужно уш уходить, Био. Так, я уйду как хочешь. Бам. Вырубил. Бам. Бам. Я уже тут. Я не ожидал. Бам-бам, они такие чего? Одна секунда. Но ну, я так сделал, что капец, что произойдет. Бам. Заберу-ка я сам. И, чувак, я лучше сам заберу, а ты вздыхай, да. Давай. Ну, я богатый. Есть. Как в Майнкрафте. Да, да, конечно. Смотри, чувак, я сейчас умру. Привет, бам. Даю вам шанс. Давайте. Что не хотите? Ну, нет. Так, нет. В общем... Нет, так нет. Шумно, да? да. Местоположение такое себе. О, 16 стран, отлично. В общем, можно, конечно. Ладно, шучу, шучу, не надо. Так, 48 448, блин, нам не хватает. Тут немножко остается. Не, мне нравится карту в целом. Но хочу ограбления, там что поинтереснее. Ставь лайк, если тебе нравится ограбление. И, кстати, как тебе мой трек на канале Макс Риск? Оцени трек, подписка на youtube канал. Ух ты, привет, китайцы, я японец, а ты нас Тик? Кто такой Тик? Тик, наверное, русский, русский. Привет, русский. <с obrigado> Все прям тут собрались. Японский. ё Холь, наверное, какой-то украинец, что ли, да? Похож на него. Тик, давай, русский, пошел, я японец. Ходить, исходясь курясь блин, столько их много. Пемко, я не знаю. Нереюсь, Англии. Э, нет, Америки, Америки. Блин, ну и вижешки. Вырубает. Всех вырубает, нафиг. Капец, давай хоть ты там тащи давай. Хоть додумался, молодец. Да, тут не важно, блин, ничего, я фк БАМ, БАМ. Сейчас вырублю всех до единого. Тик, ты хочешь умеешь играть? Русский тик. <coughs> русский тик, да, блин. Самые лучшие игроки это русский тики. Они там тычкуку собрали. Поэтому тик официально русским. Так пранк. пранк. Дун-дун-дун-дун-дун. с пранк. Блин, ну что ты делаешь? Помогите, блин, ну ч вы такие трусы? <coughs> Куда вы ушли? Блин, ну ч ⁇ они не слушают? Блин, вот из-за чего проиграли. Да, лучше команд такой не буду. Они на в дев хочет. Какой-то в дев? вот так видите. Охрабление, для кого придумано? Для атакующих они а в дев. Ага, хотят еще сыграть. Да, сейчас. Да, вот это удивили. В общем, дать другую команду. Я, значит, японец, Барли у нас будет. Хай. США. Америка. Америка. Б, я вообще не знаю. Наверное, турцким. Привет, Блин, да да, бе, да, тик достал уже, а? Да достали меня! Я а! отсюда! Блин, больно и так! Больно и так! Блин! Хоть немножко там поколотил. Ну ты реально сильно стало Кстати, ссылочка будет на мой канал по риск старту. Там ходят ролики. Бам. Бам. Бам на.. на Игру зубом. Кстати, ссылочка, блин, почему Безон находит? Почему? А, пойти направо, нет? В общем, я не хочу играть, бы Ухожу, дизлайк, подписка, youtube каналом. Да, вот это бесконечно, кстати. Ладно, проиграли, в общем. Ссылочка на магазин в описании вы. Поддержите хоть там вот. Наклейки, можно купить там наклейки. Я, конечно, не знаю, как там товары, как то наклейки производит но я знаю чашки. Чашки тяжело, там качество может быть хуже. В общем, самый лучший вариант это подушки, они нормальные. Так что, ссылочка в описании на магазин, покупайте подушки. Э, стоимость, ну не знаю, примерно 20 меньше, 20 долларов и меньше. А, заставка, доставка нужно еще платить там, вроде бы. Ну, в общем, не знаю, не посчитали. И там не, не отображается. Но когда я пробовал, да, типа того, не покупать, а просто купать, чисто для эксперимента, то там нужно доставку платить. В общем, ожидайте еще оплаты дополнительной. Или же по почте, да, по почте вроде бы дешевле. Вы даете деньги, вам, вы получаете товар от почты. Там бывает Яндекс.Почта, а там вообще почты. Да, лучше эконом сделать, точнее братья почту заказывать на почту блин там шелли там прикольно шелли ладно не не хотят Дай вали отсюда капец нет, не хочу так играть почему мешаете блин ну ты меня же задрал честно слово, блин почему шелли хоть ты раздела хочешь что-нибудь как они так убили нас а кто-то отравил что ли так все не хочу бен Скучно. Шелли. Вот возьму топовую Шелли. Смотрите. Так, так, так, так. Шелли, ты где? Блин, вот она. Вот. раз года. Давай, сейчас вам покажем вот, скин. В полном графике. Да, кстати, может сделать даже и мультик про тебя. В общем, если вы хотите, чтобы я мультик делал, ну, конечно, у меня не будет времени, но. Уф ты. У меня кинул, кстати, анимацией. Прикольно. Я только сам, я только за 2025 урона. даже классно. Вы там хоть убиваете всех, а? Эй, 10 копады Вы хоть там убейте одному персонажа, блин. А, уйди, уйди. А, блин. Ну почему? Почему? А? Я пострелял, что ли? Там не осталось, да, пушка, блин, осталось. Уэташка. Блин, ну иди, муха. А там появилась да сделал чтобы не было шумно появилась муха ну что ж не нужно же портить его ролик кто-то меня достал дай сюда блин стал блин ставь лайк если не нравится ли примчик а блин где всякий тиммейт почему я сам туда <laughs> да я тут сам кстати тащу что за тиммейт такие идеи нормальные тиммейты кто помогут мне затащи тоже не я так не буду играть все Ограбление, что-то уже упало, статистика покупка Неужели на iPod со мной играет? Ты где настоящий игроки, эй, ты настоящий? Классный скин, кстати, мой, Динамайк хвастается. Покажи себя бою, бою. Посмотрим, что способен, блин, тут, блин. У него, блин, как так? Невозможно. А, блин, Динамайк, ну давай, не бойся, Динамайк, он не кусается. Что за команда? Блин, да достали все, да, блин, не мешайтесь, а? Блин, давайте хоть раз, пожалуйста, пол хп оставили. Да, вот видите, что это хоть, что, кто меня заклад... заклечевал, как-то на русском. Заколдовал, вот, кто мне заколдовал, а? Ты бог, а ну иди сюда. Кто мне закла... заколдовал? А не зачаровал на украинском. Заколдовал именно ты. Блин, я ещё какой язык знаю. Наверное, я знаю этот, этот вот грузинский. Я грузин. Не, я не хотел бы грузином быть так. Минус ты, чувак. Раз, два, три, пошел вон. Блин, ну что ж такое? Помогите, как спасти мир, эй? Не дают спасти мир. Ну, конечно, не с этого лучше начинать. Ну, немножко можно начать с этого. В общем, иди сюда, чувак. Куда пошел? А, блин, достал, иди сюда. Зря ты так сделал, лучше бы меня врубил ага зря ты так сделал я не смотрел на игру так что я не знал что мы даже победим в общем мне картам вообще не нравится ну если карту брать то только угу. нет, тут не тут нет скинул даже даже Барли нет не прикольный персонаж он силен так что может не на Если он нам проиграет сейчас, как я улучши его, что капец. Блин, Биби, Биби, нам проигрывает. нужно ее тоже улучшить. Такая у нас тактика. И если они проигрывают очень много раз, я вижу разницу то нужно что-то менять. Конечно. Так иди, иди. Тысяч, тысяч, тысяч, тысяч. А нашли меня. Бум. Хоп-хоп-хоп. Так, уйди, уйди. По 2К наношу. А, ближняя боя под бака а дальнего боя 1К. Да, как-то так работает. А то я так заметил, блин, бам, вырубил, отлично. Блин, ну пока ты чё? Давай, давай, давай, -мо, добей это все, давай. Ты чё умер? Блин, что споко? Ну хоть как раз. Вовремя. думал, что он будет проиграть. Угу. Что-то меня как-то надо Это.. Ух ты, Макса, давайте. Кстати, Биби, где Биби, хочу его нельзя Окей, OK, Макс, Макс, выбираем на броубол, потому что, потому что там прикольно. извиняйте за мне комфорт, не а комфортно, не комфортно, не комфортно. Подождите, хочу сэкономить там энергию там. Я кольта хотя бы вырубить а. Блин, <зычки> я не знаю, как не вырубил. Что за приколы что за баги? Давай, давай, пробуй. Не то сможет? Нет, не смогла. Жалко. В общем, я не знаю, чего-то боитесь вот и все Вырубили, вырубить Так, так, так. Эльпримчик, а я тут. Бери Эльпримчик. Давай, давай, давай. отвлекали эльприм, Эльпримчика. Мы их пранком делаем. Пранк, из пранк, пранк, пранк. Давай, Шоли, всех врубай. Ага, красота. Просто будет четко. Ставь лайк, если тебе это понравилось. То, блин, блин, не фкаш, не покаш. Я понял, что Кольт хочу не врубить. Эй, что ты делаешь, я хочу забрать. Ну, давай сам. Смотри, сейчас он умрет. Я ж тебе говорю, зачем ты это сделала? Зря ты так. Ну что, чувак, сами новода. Капец, что происходит. В общем, зря вот так. Он просто еще такой. А, сейчас забил. Да, повезло, тебе тима это очень прикольно Бегом, бегом, бегом, пошел. Не что ты делаешь? Зачем дал паспорт? Не люблю Шелли, в общем. Он мне не понравился с первого раза, второго раза. В общем, Шелли виноват. Да блин, достал хоть под бюджет и гаджеты. Тратить их. Я их экономлю, на их тратит. Я их экономлю, она их тратит. Тут, блин. блин ну, ну блин, Кольт. Ну блин, давай Тима. Не хочешь Кольт, Тима. 13, 10, 9 Давай-давай ускоряйся. Сейчас будет забивать голы. Почему-то надо надал эльпримчика, а? Эльприм самый мощный. В общем, давай сам тогда дам там. Ну, по большой, не там. Сама виновата. В общем, команда никакая. Я не хочу такую команду. Позор, они а команда. <смех> Блин, еще она умерла. <смех> ставь лайк, если тебе она не нравится, команда. А, конечно, не ставь лайк. Ставь лайк. <смех> По-любому. Так, давай, Шоли, давай, ты же любишь мячик. Давай, давай, покажи себя. Себя покажи. Сейчас туда посмотрим. Оба нам. Что за гол, Я могу забить. Так, идем. Идем, идем. Ай, примчик, а я тут. Хлон, дай пас. Ты чё Давай, давай, не. Да. Ну, капец, что с ним происходит. Хоть давайте ничью. Не, ну это замес какой-то происходит. Чувак, давай не пас. Блин, саминоват. Блин, пол секунды не хватило. Смотрите на.. Превьюшку. Я его поставлю такую превьюшку, но она не кликбейт. Не кликбейт нам. Так все не отстанет. Не хочу тебя. Ты мне дал пас, поэтому все. Виновата ты. Всем вам просмотр. Всем удачи, всем пока. Я уже уже на пределе, как обычно. Бам!